Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, как подключить энергонезависимый котел LEMAX LIDER 16N с автоматикой Sit 820 NOVA турбонасадки турбонасадке LEMAX COMFORT SE. В схеме подключения насадки указаны термостат перегрева и заземления, которые я не смог найти у себя в котле. Поискав ответ на свой вопрос в интернете, я ничего не нашел. Позвонил на завод. Девушка выслушала меня и сказала, что мне перезвонит специалист. Через 10 минут мне позвонил этот самый специалист и объяснил, что термостата перегрева в данной модели нет и насадка подключается без него и без заземления. Схема приобрела следующий вид. На деле это выглядит так. Провод от электронной платы я завел сзади в котел, и вывел спереди под терморегулятором. Отсоединил провода от терморегулятора и присоединил их к контактам турбонасадки К1 и К2. Контакты Т1 и Т2 присоединил к терморегулятору. Специалист объяснил, что полярность в данном случае не имеет значения. Включил насадку в розетку и все заработало. В принципе работы данной системы я доволен, пользуюсь 3 месяца. Посмотрим, на сколько лет хватит этой турбонасадки. Если хочешь узнать о ее дальнейшей жизни, подписывайся на канал. Канал посвящен стройке, соломе и покрышкам. Жми колокольчик и увидимся в новых видео. Заходи, если что.